400 дирхам по хорошая цена чё 8000 рублей за порцию <свят> это чемпион <свят> если вы не знали <свят> так. давай зайдем в ресторан посмотрим какие там цены Close. Ага. Вход, вход оказывается с другой, с другой двери. Хороший вид. Посидеть здесь, наверное, приятно. Давайте посмотрим, какие цены. Если у вас не все включено. Итак у нас есть тут гриль салмон филе 137 дирхам ага. гриль кейн джамба джамба креветки 190 за килограмм серьезные цены гриль лобстер аманский 240 хорошая цена это все нужно умножить на 20 да еще и с половиной от 160 до 400 вот так 400 дирхам По хорошая цена 8000 рублей за порцию это ребята страждущие стоят у которых все включено им наливают они пытаются оправдать свои знаю, свои затраченные деньги и просят наливать побольше побольше hello Uh, can I see wine card? Wine card? Yes. Винная карта, белые вина, бутылочка, шабли, 720, шабли, ля рожь, бургундия, 420, не забываем умножить на 20,5, то есть французские красные вина, 750, 710 600. Испанские вина 700. Вот испанские Рьоха, ну какая вот реха 220. Вот мирлом 185. Аргентина пошла же опять же 600. Ну и так, так далее. Не разбежишься, я так понимаю. Сильно ты не разбежишься. Вывод какой? Необходимо брать. Либо all inclusive, либо хотя бы завтрак и ужин. Вот. Одним завтраком, если вы не опытный турист, вам не обойтись. Сейчас мы направляемся в городок Дадна, который 40 минутах ходьбы от нашего отеля. Ну или можно доехать на такси за 3 минуты. Если вы голодны, вы двигаетесь туда, там порядка 10 кафешек приобретаете какое-то блюдо, возвращаете, возвращаетесь, разогреваете его. Как вы его разогреете? Это все зависит от вашей фантазии, и ужин у вас будет полноценный. Вот в таких небольших магазинчиках продают кофе, чай. Мы очень любим карак. Это чай с молоком и джинджером. О, хорошо. Thank you. Вот такой э, замечательный чай, называется Карак. Чай этот готовится так, то есть чай э, гранулированный или какой-то еще, который э, быстро очень заваривается. Надо сказать, что пакистанцы и индийцы э, не умеют э, пить чай, у них нет чая. Культура э, такая, либо пакетики, либо гранулированный чай. Э, заливается чай, э, кладется имбирь. Порошки уже готовый то есть как бы быстро не надо и сахар с молоком все готовится моментально две минуты если сделать такой чай самостоятельно будет очень-очень thank you my friend okay. yeah, yeah. ну вот мы пришли yeah. в ресторанчик который нам понравился а рядом есть еще афганский ресторан но там как-то нестабильно один раз было вкусно а второй раз не очень One. One. One. Uh, in, in One. One. One. One. One. One. Okay. Okay. Uh, we'll okay. We'll take, we'll take away. And uh, we will pay in, uh, in the shopper market. Yes. Ah. Thank you. Thank you so okay. вот. А обратно мы поедем на автомобиле Шлепать обратно по этой жаре 40 минут не хочется My other doesn't get Oops, oops. Fuff,